Очень вкусный и наваристый чечевичный суп с копченостями без сомнения понравится вам и вашим близким. Этот простой в приготовлении пошаговый рецепт специально для вас. Приготовить чечевичный суп с копченостями в домашних условиях совсем не сложно. Поэтому рецепту чечевичного супа с копченостями вы без труда приготовите этот наваристый и очень вкусный супчик. Список ингредиентов в конце видео. Налейте в кастрюлю 4 литра водой, поставьте на огонь и доведите до кипения, ребра разрежьте на кусочки по 1 два ребрышка, положите в воду и варите 1 полтора часа. Когда мясо будет легко отставать от косточки, выньте ребрышки из кастрюли, дайте им слегка остыть и отделите мясо от кости. Картофель помойте, очистите, порежьте кубиками и положите в кипящий бульон. Лук очистите, измельчите ножом и положите на заранее разогретую с растительным маслом сковороду. Когда лук слегка поджарится, добавьте к нему очищенную и мелко нашинкованную морковь, обжарьте овощную смесь до золотистого цвета. Подписавшимся, больше вкусностей. Чечевицу хорошенько промойте, затем залейте холодной водой и дайте ей постоять минут 5-10. Когда картофель почти готов, добавьте к нему чечевицу, продолжайте варить еще 5 минут. Потом добавьте тушеные овощи и измельченное мясо с ребрышек, посолите и поперчите по вкусу, варите суп еще минут 5. Измельчите зелень за 2 минуты. 3 минуты до окончания варки супа добавьте лавровый лист и зелень, выключите огонь и дайте супу настояться под крышкой минут 10-20, затем разлейте по тарелкам и подавайте к столу, приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки! Ингредиенты Копченые свиные ребрышки, 500 грамм Картофель, 5 штук Чечевица 2 стакана морковь 1 штука лук репчатый 1 штука масло растительное 3 столовые ложки для жарки зелень петрушки по вкусу соль по вкусу перец по вкусу черный молотый лавровый лист 2-3 штук количество порций 7-8. щелчок клик